Ну что, здорово, пацаны. Мы сидим, здесь винчестер лежит. Ты завалишь людей, мы уходим в криминал. Почему ты считаешь, что с друзьями нужно сделать партнерство? тот момент, когда ты определяешь, кто, кем ты будешь. Вау. Айдан, как ты взял кредит, на цветной телевизии? Хотелось, потому что у всех было, у меня не было. Да. Казах без понтов. Вот, без нас казах. это и подводит. Один процент в день щелкал. Я всегда говорю один процент в день, это нормально. <смех> Единственный, наверное, говорит, путь к бессмертию — это дети. Давай хотя бы одну ребенку установим, одному ребенку дадим другую траекторию жизни, жизнь спасем. Айдин Рахимбаев, казахстанский предприниматель и филантроп, возглавляет строительную компанию BI Group, входит в пятерку самых влиятельных предпринимателей страны. Личное состояние более полумиллиарда долларов. Ребят, я достаточно много беру интервью у известных российских предпринимателей, бизнесменов, участников списка Forbes, и вот теперь я решил расширить географию. Сегодня мы находимся в одной из стран бывшего Советского Союза, и мы приехали в гости в Алмату к Айдыну Рахимбаеву. Добрый Айдин. день. Да. Добрый, Добрый день. день. А. Я когда готовился к интервью, много собирал информации и увидел невероятное, просто феноменальное сходство наше. Mm. Поэтому я предлагаю прям пойти по вот этим вот элементам био, да, где у меня С сходство обнаружилось, да, и задавить вопросы. Поехали. Да, конечно, поехали. Я помню прекрасно свой первый заработок. Да. Это было 1300 рублей. Напомню, тогда инженер получал 100 рублей, 120 да, рублей. Такой в месяц. За облачный заработок. Да. И за лето. Кстати, я работал в Северном Казахстане. Мы <связыч> делали коровники. Вау! Да. <связыч> <связыч> <связыч> я, <связыч> я привез за два месяца 1300 рублей. <связыч> Круто. Ты помнишь свой первый заработок? Да, <связыч> да, конечно, я помню. У меня не получилось поступить. И у меня также получилось, что в строительную бригаду попал. Ну, 16-летний пацан, да, строительная бригада, там романтики никакой, я вам скажу, да. я получал по 300, по 400, то есть официально э, получал э, через ведомость э, около 100 с лишним рублей, ну как правильно, да, и плюс еще заработок мы делали, работали, перекрывали крыши с ребятами, то есть это называлось колым, да, Калым. колымить, а. да, совершенно верно, ой, как, как давно это было. И я собрал на, на книжку тоже приличную сумму, на эту сумму можно купить или два мотоцикла можно купить, еще что-то можно купить, я помню, да, вот. но у меня была цель заработать денег и уехать, поехать в город. Я постоянно слышу эти истории, что предпринимательская жилка проявлялась где-то еще в детстве. Конечно, и, конечно. И конечно. вот эта история очень интересная твоя, значит, там, когда ты получал стипендию как староста, да. И прокручивал ее. Расскажи подробнее, что это за... Да, это были времена, конечно, интересные, но, в принципе, и, и времена, наверное, возможностей. Я староста группу я договариваюсь на три дня вперед получать, вы знаете, там, в течение недели получать стипендию, просто каждый поток по отдельности. Mm -hmm. Я договариваюсь на три дня вперед получить стипендию. Ребятам говорю, ребята, все будет нормально, <свес> <рех> Не переживайте, лечу быстро э, в, э, в Ташкент, э, на самолет тогда копейки стоит, mm. все советская система, покупаем несколько коробок чаю, mm. индийского чая, тогда это был дефицит на севере, в Цельнограде, привозим, практически за два дня распро распродаем и своим студентам все равно выдаю стипендию на сутки раньше, чем другие получают, mm. ну то есть наш поток, потому что мы получали... И в э, институтской кассе, кассиру, я два килограмма чая. Вау, вот это да! Как так? Два килограмма чая? Взятка, взятка или не Нет, нет, нет, это было просто подарок, спасибо. Первую компанию, как я понимаю, ты основал со своим однокурсником. Со да, первую Расскажи ко... об этом. Да, э, на самом деле у нас э, в общежитии так костяк сформировался. Mm -hmm. И, конечно, друзья, ребята, с которым хотелось что-то делать. Начиналось это чуть раньше, чем стипендия, начиналось это с разрузки вагонов, потому что никто из наших ребят не хотел просить денег у родителей. Нам 17 лет, 18 лет денег у родителей просить, ну, как-то не по-пацански, да. Пошли, ночью разгружали вагоны, потом э, стипендию пару раз обернули, потом опять заработали на вагонах, mm -hmm. и в общей сложности там, я как примерно помню, 500 долларов по тем деньгам это старая машинка стоила 600-700 долларов, Понял. да, там, условно говоря. Ну, можно было купить машинку, ребята и покупали, там, ездили машинку. Мы машину не взяли и решили сделать что-то большее, то есть, ребятами собрались, опять же, студенческая информация, у нас в Козларде риск дешевле. А давай попробуем, давай. Купили 6 тонн муки, на сколько денег хватило, поехали на тысячу с лишним километром 1200 километров до козларды с муку продали купили рис и обратно поехали, привезли в Целиноград, продали рис. Опа! Получилось. Опа. За практически за два месяца мы поняли всю систему, заключаем контракт, наш золотой контракт. Всегда хотелось работать по контракту, системно, всегда mm -hmm. тяговала была система. 360 тонн муки на 300 тонн э, риса с государственным предприятием «Хлебопродукт», «Казаларда Хлебопродукт», и это наша была о, золотой билет в будущее бизнеса. Мы договор подписан, выходим, а мой друг говорит, «Слушай, у нас 20 тонн всего лишь, мы за, за, за 4 рейса накрутили на 20 тонн, от 6 до 20 тонн, и все они наши, 6 тонн было половина наша половина заемные были». А -а -а. Я говорю, ничего страшного, «Да как мы договор вот подписали?» я уже сказал, если что, там Директор сказал, ребята, не подведите, если что, я вас найду. Я говорю, ничего, да, он так и сказал, кислород перекрою вам везде. И мы за три месяца натаскали это все, сделали. И вот мы стоим, счастливый тот момент, наш склад, который мы арендовали, у нас там 120 тонн нашего чистого риса. Навара. Навара. Все, то есть мы со всеми рассчитались за три месяца. Мы безмерно счастливы, студенты. И мы начинаем считать, сколько же это будет в машинах. Так, или это будет 6 шестерок, или четыре девятки. или, Ну, то есть для, для пацанов, естественно, что еще считать, правильно? В чем считать? Попугаев Да, да, да, совершенно верно. Эти сто с лишним тонн, два вагона чистого нашего навара, мы не стали переводить машины в квартиры, не-не-не. И мы едем к Азлорду, второй контракт подписываем. Mm. 1500 тонн на 1200 wow. тонн. Ну, вау. И вот на конце вот этого излета, когда вот мы должны были уже сказочно богаты, приходит 97-98 год, который папах. Многие считают, что с друзьями бизнес делать нельзя, сложно, это разрушает дружбу и так далее. Как я знаю, ты наоборот, высказываешься часто достаточно, что с друзьями надо делать бизнес, укреплять партнерские отношения. и так далее. Вот давай, тема такая, да. достаточно сложная, ведь э, бизнес, напряжение, партнерство, это другое, нежели дружба. Скажи, почему ты считаешь, что с друзьями нужно делать партнерство? А, вообще бизнес, наверное, больше не про деньги, как мы говорим, больше про отношения. Бизнес – это отношения. Это есть доверие, есть бизнес. Нет доверия – нет бизнеса. нас тоже было чуть больше ребят. нас было, когда мы начинали, 8 человек. 8 э, ребят, которые вот мы вместе жили, дружили. Вот. И по в течение нескольких лет вот, потихонечку, потихонечку ребята выбывали. Когда тяжело пришло, когда у нас шарахнуло, ну, там пару ребят, говорит, ну наверное, выйдем. Мы говорим, подожди, ну, у нас там долги есть. Ну, долги окей, но все равно хорошо, ну, что ты предлагаешь? Ну, вот я хочу вот машину забрать. Ну, хорошо, ну, у нас как коммуна, да, все общее. Угу. И там процент, не процент, это так особо-то и не было, не прописанных, ничего. Я говорю, хорошо, забирай машину. Вот парень забрал эту машину, вот с этой машиной и остался. Все, Это было. Это надо пройти через это все. Я считаю, самое главное, не ругаться, это бизнес. Кризисы. О. Да. Об одном, кстати, уже ты сказал сейчас, да. когда там теряли деньги, кто-то выходил. Да. Расскажи один или два самых ярких, самых жестких кризиса, которые перевернули все. где-то изменился или где-то что-то случилось. Вот. Потому что часто люди говорят, кризис это плохо предприниматели знают, что все благодаря кризисам, все изменения. Совершенно верно. Я скажу так, оба кризиса, которые мы прошли, 98 и 2008 они оба сделали, будем говорить, предшествовали большому успеху, который позже, сейчас. Да. 7 8 история такая интересная. Мы отправляем 1500 тонн ичменя в Барнаул нашим ребятам, нашим партнерам. У нас контракт. Мы ребят видели всего лишь два раза mm -hmm. и уже разгрузилось все окей контракты все контракт естественно в российских рублях штампик стоят и мы ждем сейчас вау сейчас крутая сделка мы сейчас получаем к себе сахар а получаем деньги и потом там закупка и так далее и в черный четверкиль как я уже не помню восемой год в четыре раза все проваливается в четыре раза. То есть смотри, рубль <клёх> обвалился относительно тнг. Да. Вот получилось да, вот, да, да, да. По да да, да, да. да. да было... больше, в Два раза. Да да да да. поэтому чуть больше, чем два раза. Да. У тебя получилась курсовая разница, да? Да. да. Сумасшедшая разница. Все. И так в рублях то Казахстан там меньше пострадал в тот момент, а российский рубль в четыре раза объяснил. Казахстанский там вроде в два что-то с половиной что-то было. Ну и мы, в общем, получали российским рублем, которые мы уже не могли конвертировать и не могли рассчитаться, да здесь. Понятно. Но те ребята, я до сих пор э, говорю о них с уважением. Ребята сказали: говорят, ну мы все понимаем, ну хорошо, приезжай, поговорим". И к большой чести, вот знаете, это я тогда рассказывал ребята, они знаете, как выглядели, как купцы, там бороды, все. Я говорю, вот купеческое слово угу. сработало. Это вот просто нам повезло страшно. Мы отправили товар тем ребятам, которые держат свое слово. И потихонечку, потихонечку все, что друшилось, мы откатали ее обратно. То есть возили, сделали в три раза больше рейсов, в три раза больше всего. И потихонечку, потихонечку восстановили. Вот вот это научило, что работать. Если что мы не работали, лучше работать с правильными людьми. Хорошо. Второй кризис, 2008. 2008 и это перекредитование. Mm. И когда 97-98 год... Слушай, вообще не понимаю, ты как будто 97... ты что, меня подслушиваешь, Нет. Все один в один. Я видел всего лишь несколько выступлений, но такую доскональную биографию не читал. 7-8 год мы еще не научились с банками работать, а в мы уже научились. Мы думали, что мы научились. Да. Круто, супер, здорово. У нас два лидирующих банка. Каскомерсбанк, э -э БТА-банк. Каском открывает на, нам лимит на 100 миллионов, БТА через две недели. А что, нам тоже давай на 100 миллионов долларов. Окей, хорошо. У нас, оборот 120 миллионов тогда было долларов. Э -э Каском открывает на 250, БТА говорит, возьмите у нас 250. Вы что? Хорошо. Следующий этап. Казком открывает позицию 500 миллионов долларов. БТВ открывает, приезжает э, друг, товарищ и, э, и говорит, ну а о чем, мы же с тобой разве плохо работаем? Почему у нас 250? Ума хватило эти деньги не взять. Мы взяли 150 миллионов долларов. Угу. Ну, 130 миллионов долларов взяли. да? Опять же, дешевые деньги, длинные деньги. Когда нас начали штрафовать за неосвоение, я здесь задумался, думал, ребята, подождите, подождите. И прилетело. Mm -hmm. Знаете, у нас на Дакаре э, говорят, э, когда тебе ты идешь и красиво идешь, э, гонишь вовсю и чувствуешь, что все, ты крутой, ты герой, и ты несешься, и ты там сзади у тебя остались э, твои соперники назад, жми на тормоз. Понятно. Жми на тормоз. Мы не нажали на тормоз, нас как несло, так и по полной занесло в это дело. 2008 год мы встретили э, долгие беда 54, 54. То есть нам нужен и, и банки пришли, банки вы что сделали, банки все что у тебя было. А потом говоря, знаете, у нас, говорят, там, э, нам нужно, чтобы все, что мы вам дали за 150 миллионов долларов, да, нам нужно, чтобы нам отписали за э, там, условно за 2 миллиона долларов. Да и вообще расписывайтесь, и все. И дом твой в залоге же, и Бентли твой в залоге. Я говорю, ты черт побери, ребята, ну давайте хоть как-то договариваться. Сори, на другие подписали, ты тоже подпиши. На тот момент мы, я не знаю, я второй раз посидел, я первый раз посидел в 97 восьмом году, когда мы должны были эти деньги, которые там обесценивались, и братки приезжали, вывозили mm. этот, за город, вывозили за город со стволами, все как положено, 1% в день щелкал, 1% в день, это сейчас кажется сумасшедшим, нет, это был это нормальный процент, Говорит, мы же по нормальному с собой разговариваем, процент, не два процента. день. Чего один? один процент, мы же по-нормальному с тобой разговариваем. Нет, я всегда говорю один процент в день, это нормально. Мы же, говорят, по-нормальному разговариваем. А вот когда ты должен столько денег, сначала 150, потом они превращаются в 200, 200 превращает 220, никакого просвета, вся мировая система рухнула, да, ездишь на машине, которая тебе не принадлежит, живешь в доме, который тебе тоже не принадлежит, он тоже отписан банку, уже все, ничего. И чтобы отработать этот долг, который тикает уже 20%, да, и против него уже активов-то не стоит, за что бороться? И ты должен еще и работать все четыре года для того, чтобы отработать долг. Mm. Ну, то есть ты в рабстве? Все. Я вот попав в такую же ситуацию, как ты сейчас описал, вот один в один, да, когда банки пришли, такие говорят, ну все, давайте. Мы тут посчитали долг и беда, да. ковенант-то сработала, я говорю, эй, эй, подожди, тоже в одностороннем порядке. Я говорю, понятно. После того, как мы выползли из этой ситуации, я сказал, никогда, никогда больше не буду работать с банками и с кредитами. Почему ты топишь? Теперь я скажу. Теперь я скажу. Я точно не за кредиты. Именно не за кредиты. Тем более кредиты и новые дела нельзя начинать с кредитов. Нельзя. Вот сколько у тебя есть денег, на это работай. У меня часто, вот практически каждые две недели прилетает сообщение. нога, вы столько добра делаете, столько денег у вас. Вот поддержите нас молодых, меня молодого. Я такой красавчик, я такой вот все, я хочу пойти так же сделать бизнес. Дайте мне стартовый капитал 100 тысяч долларов. Для вас-то вообще это 100 тысяч, вообще ничего. Угу. Я говорю, ребята, мой стартовый капитал был 500 долларов. Есть 500 долларов? Пожалуйста, заработайте 2000 долларов, заработайте, и тогда эти совсем другие вкусы, деньги, и вы будете точно бояться их потерять. Полетит 10 тысяч долларов, которые ты заработал, полетит. Если не полетит, ты хоть миллион вставь, она не полетит. Давай теперь про потребительское кредитование. Да. Когда вот сейчас я хожу по Алмате, вижу везде реклама каких-то ставок, каких-то Кредитов, я же понимаю, к чему это приводит, к закредитованности населения, когда население берет на расширение потребления кредит, это же вообще потреб. Ну вот, если так сказать, потреб. Первый есть... раз слышу, но это действительно да, ну... так. То есть как ты про потребительское вот это вот кредитование, про то, что банки делают с населением, они же просто превращают их в рабов. В том числе, в том числе. В том числе, конечно, кредит можно взять в короткую. Да, я брал кредит, на, честно признаюсь, на цветной телевизор. Но... Вау! Айден, как Это ты взял кредит на цветной телевизор? Хотелось, потому что у всех было, у меня не было. Так скажи... У всех, так, у так, всех ск... было, так, у меня не было. Так скажи Так теперь. нельзя этого делать, нельзя этого делать. Это все от э, финансовой безграмотности. Только что я провел пример, 1998-2008 год. Мы залетели из-за безграмотности. Как бы мы ни говорили, какие бы мы великими там не были бы, да, но подписывать документы, брать деньги под будущую прибыль, которую нет, под будущую зарплату, которой еще нету, я считаю, это э, делать нельзя как минимум 80% случаев. 20% случаев, наверное, можно. Там, где прокатит. Ну, там, где прокатит, где не будет нагрузки. Не будет нагрузки, большей нагрузки. Где не будет большей нагрузки. Знаете, у нас была свадьба как раз в разгар супругой, как раз в разгар кризиса нашего, моего кризиса, когда свалилось, и мы свадьбу сыграли совсем, знаете, там, Скрытно, чтобы никто не знал. Mm -hmm. да? И нам поделились реальную машину. Мы всегда старались жить по средствам, и тогда жили по средствам. Машин долг не брать, кредиты не брать, и так далее, и так далее. Есть на бывшей машине, значит, надо ездить на БУ. Не надо новую машину брать только за того, что. Что на тебя скажут. Не-не-не. Да. Казах без понтов. Вот, без нас казах. это и подводит. Хорошо, подо... Так подо... вот, про эту индезит. Поставили мы ее, значит, установили. Я его сам устанавливал, денег нет, никого устанавливал. И вот э, мы первую партию закладываем с супругой, мы не знали, как он работает. Mm -hmm. Положили белье и смотрим. Включили. Гор горшочек вари. Я постараюсь закончить. Смотрим. О, работает. Ой, не работает. О, работает, смотри, крутит. Не работает. Блин, наверное, напряжение нет в сети. Мы просидели ночи. Мы же не знали, что машина загружается для того, чтобы в 8 часов она... Ну, там, сколько, 2 часа поработала. Там она валивает, да, и потом выливает саму воду, и все. Мы этого не знали. Мы решили, решили что-то не работает в этой машине. Вытащили, все помыли, закрыли. Она простояла, как тумбочка, год с лишним. Весь этот год супруга, мой врач, uh -huh. дипломированный, стирает, всю семью обстирывает. Когда у нас деньги появились, пригласили мастера, он говорит, ребята, мы все работаем, только в день Вот она и живая история. Ребята, нельзя брать потребительский кредит только под красивую жизнь. Любая потребительская кредит, я считаю, это в том числе погоня за красивой жизнь. Финальный такой вопрос про кризисы. да, mm. вот Смотри, ты уже начал говорить, там, братки, 90-е, yeah. угрозы, стволы. Yeah. Сейчас уже yeah. прошел срок, там, этой давности, можно уже там рассказывать, как yeah. один хрен, никто не поверит. Да. Расскажи какие-то яркие впечатления, просто вот для истории, оставим след. <кх> ну, давайте, хорошо. История Благовечных Дальний Восток. Мы деньги так и не получили, Получили четыре э, вагона сельди вместо денег. Сельдь пока ехала до Бордеула, там две недели железной дорогой, там, неделю ехала, она разморозилась. Сельдь пришла полукормовая, mm -hmm. <laughs> то есть сертификаты одни, то есть она должна быть какого-то размера для того, чтобы продаваться. Да? Она оказалась меньше. Ну и, понятно, долги где-то растут, где-то уменьшаются, долг растет. И начинаем э, разборки начинаются. И вот на самом высоком таком тоне разговора между собой, кто, что, как, кто кого уважает, не уважает, да, говорит, давайте так, будем разговаривать, приезжайте к нам, говорит, нет, вы к нам приезжайте. ну, Павлодар, Целиноград, хорошо, давайте посередке в Экибастузи. А с той стороны для них была эта стрелка, для нас нет, мы не знали об этой ситуации. Друг говорит, пока отъехали, туда встретились, он говорит, слушай, точно они приехали мочить разговора увидишь не будет. Я говорю, нет, нет, в любом случае мы поговорим, будет разговор, да, что все нормальные люди, мы поговорим. Он говорит, ну ладно, хорошо, давай, пошли, заходим, стволы, все это есть, там, здесь, и уже все, чувствуется уже такой накал, что все сейчас будут мочить, а дальше уже, ну это обычная практика, сначала присунуть, mm -hmm. а дальше уже видно будет, чтобы не повадно. Друг говорит, нам надо поговорить выходит, он говорит, слушай, ты же видишь все сейчас нас, нас, нас замочит, нас замочит, я говорю, какое предложение, он говорит, делаем так, я тебе киваю, ты наклоняешься, я эти дух торпед убираю, mm -hmm. я говорю, слушай, ты завалишь людей, да нет, я их постараюсь не завалить, но других, и мы в окно уходим, я понимаю, если сейчас это случится, это мы уходим в криминал, mm -hmm. уходим в криминал, Бизнес, тот, который, о котором я мечтал. Белый, мы старались одевать галстуки, выглядеть правильно, э, правильно легально, бизнес, именно бизнес, да? а не разводки, не стрелки и так далее. А, то, о чем мы мечтали и о чем мы читали в журналах. Mm. Это все. Это значит все ушли в бега, это значит следствие, это... Макруха, не мокруха, кто его знает, что из этого, Говорит, там с той стороны же ребята говорят, выходите, окей, мы выходим. Вот она ситуация, я понимаю, что все, жизнь, черт побери, бизнесмена, который мечтал, она уйдет уже в прошлое, и очередная там заварушка, менты и так далее. И в какой-то момент открывается дверь, там, там заглядывает, я узнаю совершенно лицо, давным-давно его видел, кто-то, что-то, говорю, о, привет, как дела, татататат, Чё? эти стоят, типа, э -э -э -э, стоп, Иди отсюда, он говорит, подожди, как это же наш офис, как это, иди отсюда, да. Та -та -та -та -та -та. и нам чудом удается вот это чуть-чуть напряг снять, чуть-чуть, Пользуюсь случаем, он говорит, да, сейчас, еще одну минутку, потихонечку, в сторонку, потом говорим так, в другом месте, разговор не получился, мы уходим с этой ситуации, но это было какое-то чудо, вот тот момент, когда ты определяешь, кто, кем ты будешь, на будущее, кто на какой стороне, да, и поэтому, когда мы видим сейчас фильмы, там, бывает детский сад, да, но вот для нас это было как раз пора заколения. да. Сколько у тебя было таких э, вот, моментов напряженных? 5-6 когда... именно таких, когда уже надо было браться за ружье, когда заезды залетные приезжали и говорили, что где, да, там в офисе барыги сидят, mm. В галстуках. галстуках. Да. Типа, Давайте грузоните. Да, это вот стандартная ситуация. Мы сидим, здесь винчестер лежит. Всегда вот мой офисный стол. Всегда винчестер и снизу кнопка. Это обычная практика, совершенно обычная. Хорошо, двое заходят. Значит, в таких кожанках. Все, ну понятно, значит, решет да есть. Один садится. Ну что, здорово, пацаны. Здорово. Другой в дверях стоит вот так. Вот. Это просто, знаете, было не раз, Это вы как кино. Да, да, это вообще, знаете, вот Кино-то пишется именно с таким... Ну, да. Вот ты сейчас рассказываешь.. Машины... Я, у меня всплывает я... все. Машины всегда, БМВ, сзади, бумер смотрим, да. мы слезами обливаемся, сзади всегда. Кэш, багажник, три человека, четыре машины в машине и поехали, гонцы. Все, давай, 90-е оставляем, как бы, потому что да. нахлынувает меня да. тоже. Хорошо, бизнес сейчас, да. значит, э, во-первых, я так понимаю, что ты сейчас development, да. стройка, да. очень много вот такого да. бизнеса, да? во-первых, первая часть, пожалуйста, ответь, ты же вот мука, сахар, да совхозы, да, говоришь, а потом вдруг раз, стройка, development и так далее. Вот этот переход, как случился. И второй момент, сейчас у тебя очень большая доля госзаказов. Это вот такая тема, значит, работать с госзаказами с таким объемом, значит, почему ты там оказался? Первую часть, нам повезло, столица переехала в Сильноград, нам повезло. То есть столица переехала к тебе? Да, это лотерейный билет. Просто кто-то покупает билет, а кто-то не покупает. Говорит, почему не же Гора пришла к Магомеду. Это вообще, именно это нас выручило, что у нас был уже опыт. 95 6 97 93 года команда сформировалась, мы работаем на контрактах, на дальних. Мы меняем все, что у нас там было, совхоз, долги, комбайны меняем на краны. КАМАЗы, которые там были, те совхозные, допустим, сельскохозяйственные, меняя на карьерные и так далее. И все, поехали, начинаем, чувствуем, уже пришло, пришло время ну, так, э, э, заниматься тем, чем у нас учили в институте. Мы занимались девелопментом, только жилье, только жилье, с, госконтракты не лезли совсем, на это не надо. И сейчас у нас доля прибыли... В общем портфеле госзаказов это 15-20%. Не нравится нам работать за госзаказом, не нравится просто. Но, знаете, это вопрос э, стратегии. это Первое, они позволяют нам при восьмом годе, если повторяется, девелопмент дружится, выживаемость, потому что контракты трехгодичные, и они всегда обеспечены деньгами. Там маржи мало, там не за Конечно, что бороться. Нет. Девелопменты в три раза больше маржи, на один и тот же вложенный рубль. Но девелопмент может остановиться, а куда девать людей? А второе, зачем мы держим? А потому что в нашей стране до 2015 года на крупных, гос... на крупных объектах были только иностранные компании. Mm -hmm. Мы были первой компанией, да знаете, у казахов есть нам гордость, внутренняя гордость. Mm -hmm. Черт побери, мы строители, а почему мы не можем стадион построить? Ну как? у вас нет опыта строительства mm -hmm. стадиона, вот здесь уже нас за гордость задело. Как в нашей стране мы на вторых ролях? Сейчас мы были первой строительной компанией, которая казахстанская, чисто сказать, которая построила пятизвездочный отель. Вот представьте, за столько лет столько отелей, да, mm -hmm. но там же требования, там брендбук и так далее, это на соответствие. Сейчас практика пошла, что современные застройщики, девелоперы, yeah. они вдруг поняли и почуяли, что наличие привлекательного образовательного учреждения – это аттрактор. Да. Квартиры дороже стоят. Абсолютно. Люди хотят селиться. Да? Как у тебя с этим обстоятельства делают? Мы тоже к этому пришли эволюционно. Да, мы садики начали строить еще давным-давно. Понятно, бизнес такой. Он тягостный, долгий. Зачем он за него? С садиками, когда миллион Ну ты так квадрат... назвал мутерный, тягостный, э, да. радостный. Он Это радостный. Это как храм построить? Но... Не, я к чему клоню? Да, да, Может да, рыбаков Placebo да. будет управлять твоими садиками? Я бы хотел. Я бы хотел. Настаивай. Я бы хотел. Why not? Это же здорово уже. Ну да? так пригласись, да, да, давай да, посмотрим. Давайте посмотрим. Все, давайте посмотрим. Все. вообще легкие на эксперименты. Мы легки на эксперименты и любим учиться. Школу строим сами. Сейчас мы строим очень много школ в Казахстане. Начиная от моего личного проекта. Айханас Скул, он находится там на озере. Со всего Казахстана туда дети приезжают. Мы любим это дело. Мы в Сбербанке впервые взяли... Кредит по шести школ. Кредиты можно брать под школы. Все. Вот, да. вот, вот. вот. Почему? Потому что это дело святое. Школа – это совершенно новая тема. Два года, три года я этим болею. Лично просто болею. Почему? У меня у самого семеро детей. Семеро детей, и я понимаю, через себя пропускаю. Как правильно, как неправильно, что делать, как делать дети идут в школу, ходили в школу, которую я построил, сейчас пойдут младшие четверо детей в школу, которую мы построили, то есть планов по школам, громадье, даже вот дух захватывает, что мы сейчас будем делать школами. Хорошо, давай, бизнеса много, много видишь социально преобразующей да. активности, мы уже затронули, кризисы, бандиты, видите очень много тем, уже я к зрителям обращаюсь, а сейчас мы пойдем дальше адреналин. О, Адреналин. Тема, да. Я знаю, что ты вошел в топ-10 гонщиков Дакар, я вообще с таким удовольствием смотрю эти гонки всегда. Да. Ужас, что там происходит, ужас, ужас. Это э, просто экстремальнейшие условия. Да. И Я понимаю, что это про адреналин, и да. у каждого предпринимателя есть какая-то, видимо, особая потребность, у меня тоже адреналин получать, я там яхтингом занимаюсь, кайтингом, виндсерфингом. Нам чем... не хватает адреналина. Да, вот расскажи. Осв... Не хватает в бизнесе, да. черт побери, адреналина. Я не знаю, вроде хватает. Расскажи про этот свой адреналин, потому что это... Или про что? Что ты там берешь такого? Почему тебя так это манит? Мне спрашивают, что это Дакар? Я говорю, знаете, на горных лыжах несешься Вот забрался на самую вершину и несешься. И спуск 4 минуты, 8, 10 минут такой... Шик, с, на всех поворотах обошел, внизу так, х, х, ничего себе, смотришь назад, думаешь, вот это я газанул. Дакар каждый день 8 часов, не 8 минут, 8 часов газуешь по полной, потом ты должен поспать, и каждый день ты должен выжить. И возвращаются с этого каравана, с, допустим, внедорожники, самый топовый уровень, это внедорожники, 140 участников, возвращается только 40%. Вот вышел, да остальные, остальные ломаются, покалеченные Ни один «Дакар» за 30 лет не прошел без гибели. Официально это не проводит, потому что давно закрыли бы «Дакар». То есть они оформляют. знаете Пилот только закончил озон, он еле шевелится, выходит на машину, поворачивается, ломается, гибнет. ДТП. Мы понимаем, что это внутри находясь... Какой ДТП? Он пилот. Не надо его писать, что ДТП. да? Нет, мы на следующем Леозоне, уходит даже караван, на следующем Леонозе, Леозоне, мы э, минута памяти. И дальше уходим. Как только первый Дакар, я его не дошел. Машину разбил в Дребезке еле живым остался. Э, э, э, на следующем Дакаре мой друг, э, у него машина сгорела, вот просто за 30 секунды сгорела, машина стоимостью там, 500 тысяч евро. За 4 минуты сгорело. Просто, да, на полном ходу они успели выпрыгнуть. Вот это, это такая интересная штука, докар и посчастливилось именно, понятно, это там тренировки усиленные, попасть в десятку лучших пилотов мира, попали, и на этом закончили. Да. Абин, вот я начал с адреналина, да. ты подхватил и сказал челлендж, да. вызов, и пока ты его сейчас и говорил, я словил себе на мысль, что у меня же тоже так было. Мы стали чемпионами мира по клубному классу яхт. И я все понял. Для того, чтобы в бизнесе, в жизни и в общественной деятельности мы <coughs> захватывали самые невероятные челленджи, мы должны каким-то образом себя подготавливать к захвату невероятного невозможного. Да. Поэтому мы ищем э, такие зоны, да. Талькар, чемпионат мира по Х-41, мы добиваемся там какого-то уровня и для нас становится по мышлению допустимо, да. что мы можем создавать вещи, которые невероятны. И тогда, когда мы возвращаемся в бизнес или в жизнь, одни пасуют перед какими-то там вызовами большого масштаба, а мы говорим, так подожди, мы же вон на Дакаре Вон что. А, о мы, чем? а мы просто включаем и рассчитываем, да, что нужно, что какие мы ресурсы для сделаем, этого да. нужны, и все. Мы, мы подходим к этому профессионально и говорим, то есть что это, нужно с точки А до точки Б, что нужно то сделать. То есть это тренировка э, а, мышления, которая захватывает челленджи невероятного масштаба. Абсолютно верно. Я скажу так, мечта, цель, результат. Да. Мечта, цель, результат. Сначала мечта, вау, это было бы круто. Потом после мечты приходит цель. Слушай, Подожди. наш выпуск превратится сейчас в образовательный какой-то. А после этого уже цель должна превратиться в результат. Результат это уже все, тот результат, который тебе себе ставишь как за цель. Хорошо. Значит, ты часто говоришь, что человека, ну то есть тебя, наверное, имеешь в виду себя самого, да, делают окружение и книги. Да. С окружением я не просто согласен, я это мой бог да. окружение, да. Это, да. Ну, и поддержка, и актуальные практики, смыслы, да. ну все да. на самом деле. Да. Какое у тебя окружение, такое ты. Мы, мы в общем-то, следствие нашего окружения. Да. А вот с книгами я все хочу искать точку, с которой поспорить. Угу. Да. Хорошо. Книги Давайте пишут поспорь. сегодня кто угодно, там, знаешь, какую-то лажу там могут написать, а мы же не знаем, кто это написал. Да? И вот. Поэтому я, когда имею возможность простраивать свое окружение вот с такими людьми, человеками, как ты, да, да, я из этого окружения черпаю, ну, люди как книги, да. как лучшие книги, как актуальные. А книги я вот не очень люблю, редко их читаю, предпочитаю писать книги, ты знаешь, я, я автор и писатель. Да. Почему ты так настаиваешь все-таки про книги? Во-первых, книгам я благодаря книгам вообще состоялся как человек, то есть когда я на самом деле работал колхоз колхоз червоно казак село Казнаковка, работал разнорабочим, единственное отдушина, кроме с сей, бригадой. <смех> подожди, подожди. То есть ты тоже от души на такую имел? Ну а как же? Тебя делает окружение? <смех> а, все точно, точно. Мы в бригаде садимся. Я посчитываю, сколько за это пилорам леса, сколько нам нужно поставить белый, сколько красный. Ученик, у меня кличка была ученик. Посчитай. Посчитал: все, вы нам это, и деньгами тысячу или 500 рублей, или 30 рублей. Все хорошо, у меня быстро считалось. Но. Вот, вот это понимать, затягивать. Mm -hmm. О, завтра три бутылки, завтра четыре бутылки. О, круто! Еще и закуску договорились. Все хорошо. Это филорама, ребята. Но это... ну, единственное, моя душная это были книги, которые были в сельской библиотеке. В а, сельской так. библиотеке. Я брал, я перечитал за этот год половину сельской библиотеки. И, конечно, это, знаете, такой когнитивный диссонанс, да соседнего а. села привезли за четыре бутылки леса лес, это распилить на доске. Мы должны сами загрузить, выгрузить. Естественно, в фуфайка. Кирзовые сапоги. Я захожу все равно в, этот, в библиотеку, беру Жюль Верна, ага. Валентина Пикуля или еще кого-нибудь. И все-таки читаю про дальние моря. Вот. Это мне помогло выскочить думать о другом мире, который более светлый, с большими, большими границами. Кроме mm -hmm. это сельской пилорамы, есть другой мир. Это раз. После этого, когда в институте -то учились тоже книги, книги, книги, нас вообще отличало то, что мы много читали. Mm -hmm. В Камазе едешь, мы читаем, водитель едет, мы брали его одного, чтобы не платить, да, и всегда с ним менялись, потому что идет спать. Мы крутим Потом он крутит, а мы сидим, читаем. Он говорит, ты, ты, что, пацаны, спите, елки, вам сейчас мы меняемся через 200 километров, а мы договариваемся, да, чтобы меняться, баранку крутить. Нет, мы читаем, смотрим. И умение э, снимать информацию быстро, она очень помогает в деле. То есть у меня ни один день не прошел без минимум часа чтения. Но я говорю, книги на самом деле... Под книги можно, да, это понятно, брошюры, материалы, статьи, статьи, статьи, статьи. Вот, вот это делает тебя отличающим от других. <occurring> Назови свои две-три книги, которые <birthday> ты запомнил. Ну, которые... <S supports> я не буду говорить про Тюнгей или Гарсия Маркоса и так далее. Ну, там много замечательных романов. Я скажу Южина Келли. Бывший глава KPMG, 20 тысяч самых лучших юристов его подчинений книга называется Погонь за ускользающим светом», mm. и он с нами близкий по духу человек. Он привык достигать всего, что угодно. Он приводит примеры такие невероятные. Говорит, в Австралии говорит, клиент от СИО Большого Банка никак с нами контракт не подписывал, с нашими конкурентами подписывал. Он что сделал? Он спросил у помощницы график. Он говорит, ну, времени не хватает. С Мельберна, с 7 он должен перелететь. Ну, по каким-то делам. Он летит в Мельбурн, договаривается, что рядом их посадят, представляете, да, просто, и 6 часовой перелет. И они оказываются в первом классе, он садится рядом, они общаются, говорит. и когда он узнает, что он ради этого разговора прилетел 16 часов со Штатов, чтобы вместе с ним перелететь, да. он говорит, мы надежные, говорит. Он подписал контракт. Вот так он свою жизнь провел, вот так он достиг успехов. Это же про бизнес. 2006 год, и он узнает, что он болеет раком. 53 года, в рассвете сил. За 30 лет он дошел до самого карьеры. Ну он же бизнесом занимается, черт побери. Крутой чувак. Я когда читал эту книгу, я плакал в конце. И оттуда у меня пошло идеальные моменты жизни. Фиксируйте идеальные моменты жизни, фиксируйте. Потому что мы бежим, бежим, бежим, бизнес, еще что-то, еще что-то. Мы забываем, мы, говорит, жену... я оказывается начал проверять, говорит, мы с женой год назад всего лишь ужинали вместе, год назад вместе вдвоем ужинали. Больше мы не ужинали двоем, почему у нас всегда дела? Так, подожди. Вот. ребят, вы слышите? Срочно посмотрите на наших родных и близких, вспомните и посмотрите, когда вы в следующий... Там... прошлый раз с ними провели время, позвоните, договоритесь, поужинайте, отдохните, вместе проведите время. Спасибо совершенно верно, совершенно тем более у меня семеро детей, я еще раз говорю. 5. То есть я посвящаю времени. С тех пор, как я прочитал эту книгу, моя жизнь изменилась. А теперь про твои команды или uh -huh. организацию, когда ты создаешь, uh -huh. формируешь команду. Как ты подбираешь, где ты ищешь? Может быть, как ты испытываешь? Может быть, как-то колдуешь? Как ты подбираешь, Знаешь? когда формируешь команду единомышленников, твоих соратников, менеджеров? Да, это такая большая любимая тема, это корпкультура нашей да. организации и так далее. Вообще корпкультура, это все исходит от топов, от владельцев. Если да. есть корпкультура правильная, то проходят правильные люди. Ну, я не буду говорить про самые обычные вещи, уважение, уважение справедливость и так далее. Это все, об этом написано много всего, да. Но это самая главная ролевая модель, как ты сам поступаешь. Если да. ты рано утром сходишь по стройке в собаках, если ты в, в году берешь всего лишь отпуск два раза по 7 дней или, допустим, чуть больше, чуть меньше. И если ты работаешь и в субботу, твое окружение такое и будет. Второе, кадры. Все говорят, кадры, кадры. Все зависит от того, насколько ты планируешь свой бизнес. Если запланировал на три года, купи кого-нибудь на два года. А если запланировал на 20 лет, пожалуйста, будь добр, прими студентов. 25, почти 30 процентов компаний из 5 тысяч, мы посчитали недавно, пришли, мы их позвали студентами. Те, кто готов ходить в сапогах. Как у них получается диплом, и мы оформляем сразу уже на позицию. Вот, вот эту мы работу проводим, и там, конечно, конечно такие же включены ребята. Вот, вот эти два таких момента. И даем, будем говорить, мы делимся успехом, делимся прибылью, успехом, мы только вот в прошлом году раздали более 10, ой-ой-ой, около 20 миллионов долларов только бонусами, бонусами. Получает, тысячу человек получает бонус, вот что то сделал, 5, 10, 20, 30 тысяч долларов получает бонус, кроме обычной зарплаты. То есть они чувствуют, что они внутри процесса и от их успеха что-то происходит. У нас крутая сумасшедшая команда, но она вся заточена на успех, на челлендж. Супер. в одном из интервью у тебя видел такую фразу, у руководителя те подчиненные, которых он достоин, значит можешь пояснить, что ты имеешь в виду, потому что обычно говорят правитель такой, которого народ достоин, царь такой, да, а ты тут про руководителя сказал. Вот. На самом деле так, каждый руководитель достоин или заслуживает своих подчиненных, когда, я не понимаю, когда кто-то ругается, вот кто-то из другой говорит, да, у меня отец вообще не отесный, эти вообще неграмотные, это совсем э, ничкера не понимает в деле и так далее. Я вообще не понимаю, эту ситуацию отношения. Во-первых, это неуважение, да. Э -э и во-вторых, а кто в этом виноват? Кто тебе мешает день через день в обычной столовке, вместе с ними чай попить, покушать? Кто тебе мешает вообще? Кто тебе мешает разобраться, какие у них вопросы, какие у них проблемы? Что им мешает? преодолевать те решения, которые они могут принять. 99% это система виновата, не человек. Если ты такой умный, пожалуйста, воспитай себе этих ребят. Но если ты рассчитываешь свой бизнес на следующие 10-20 лет, у нас так, мы на 20-40 сейчас считаем, то посмотри компанию, которую ты бы мечтал. Это единомышленники, которые думают так же, хотят что-то так же делать. Как-то так. Ладно, перед тем, как, значит, вот Перейти к своей любимой части, да. я про экономику хочу один только да. вопрос задать. Вот, смотри, как ты думаешь, почему ни одна из стран, из бывшего Советского да. Союза, так и не смогла добиться сегодня, ну, таких значимых успехов в экономике? Что мешает? Мне вот понравилось, как Маргарет Тэтчер, да, то есть нет государственного денег, она говорит. Есть деньги на налогоплательщиков. Если вот, вот, вот этот налогоплательщиков и говорит о налогоплательщиках, а налогоплательщик – это бизнес. А бизнес должен быть бизнесом, а не государственным бизнесом. Неважно, 50% государственного бизнеса, 30%. Для сравнения, в разных государствах 3-4-6% государственного бизнеса в общей структуре. Как, вы Игорь, как ты говоришь, в постсоветских государствах это или 50%, или 40, или 60, или 70 процентов. Это не бизнес. Это подобие бизнеса. Бизнес не делается. Так, не бывает успешных ресторанов государственных, кафе. а ведь точно, я сейчас только... это Столовки были государственные раньше, помнишь? Не бывает. А сейчас нет ничего. Не бывает, да, не бывает. Не бывает. Знаете, у нас на аутсорсинге столовой. Я люблю приходить, сначала в столовую на объект, да, потом там кушать. Почему? Потому что если ты кушаешь в столовую в этой, mm -hmm. да, рабочей столовой, там всегда нормально меню будет, нормально расценки будут, если ты перестал кушать, все, там могут куча отчетов, почему не так. Yeah. Ну, Я смотрю, не... ты свою шкуру, как это, всегда в огонь, и это по Талебу, как Насим Талеб утверждал, если шкура у предпринимателя в огне, <смех> то все, все будет чувствоваться и вовремя я, делаться. Я спрашиваю и говорю, слушайте, сколько у вас здесь работает? У нас работает 8 человек. А сколько у людей кормить? Mm. А, ну, тетушка такая сбитая, накрывает на стол, окей, мы берем, мы кормим тысячу с лишним рабочих. Я говорю, подождите, подождите, как так? знаете, 8 человек кормит тысячу с лишним человек. Если это был бы биянь, Mm. компания наша, да, то это было 28 человек кормило бы, правильно? Mm. Если это государство, это 78 человек кормило, это 1200, и все было бы обосновано. Yeah. Вопрос о а чем? Стат, организация, ватер, аудит, и так далее, и так далее. <свят> так вот, задача государства, чтобы налогов было больше, и эти налоги потом правильно распоряжаться. И если во главе стоит так, но вот одна, один политик, российский политик, мы сейчас, чтобы ближе примеры были, сказала, не бывает народных денег, бывает денег, государственные деньги, государственные деньги, госпожа Матвиенко сказала. О чем, ребята, мы говорим? О чем речь? А все остальные что? Холопы? Сейчас к любимым давайте. Любимым лучше не быть. Да, любимые это социальные проекты, и наш с тобой способ влияния на мир и чтобы сделать мир лучше социальные проекты. У тебя есть удивительный проект Дом Мамы, о, о, да, удивительный, любимый, любимый. просто вот давай кратце о да. нем скажи и да. что ты чувствуешь, чем ты наполняешь себя, вот, ну, чем ты наполняешься от, от этого проекта. Да, вот недавно прочитал, что домофи... э, дофамины, да? дофамины э, так гормоны счастья выделяются, когда ты занимаешься спортом и когда ты делаешь благие дела. Мы давно занимались благотворительностью, но всегда помогали детским домам. Mm. Ну, детский дом, там, что мы обычно, да, там. Вкусности, сладости, ремонт сделали. Мы, строительные компании, помогали детским домам. Но получалось так, что вот корень, вопрос не в помощи же, mm. сиротом. В чем вообще проблема сиротства? Mm. Почему бросают детей? Как обычно, первородка. Приехала студентка первого курса, второго, mm -hmm. ее родители отправили, понимаешь, учиться или mm -hmm. поработать, приехала из деревни там, или из другого города, да, а здесь несчастная любовь, парень ушел, и все, разбирайся сама, mm -hmm. и она попадает, рожает, потому что, ну, она совсем другого, 17-18 лет, это как правило, mm -hmm. и у них у нее это не ребенок, для нее это кусок проблем, сори mm -hmm. за жесткость, да, но это вот клубок проблем, mm -hmm. Мы стали помогать таким мамашам оставаться своим Восемь угу. лет назад мы попробовали открыть первый дом мамы, опять же никакой капитализации, просто сняли на крайне стоящий коттедж, где можно разместить 10-12 мамочек. Первый раз, когда поехали в дом, приехали как раз две первородки, классика жанра в роддоме, им говорили, ну, отказную зачем, ну, Ситуация сейчас такая, я потом обязательно ее найду, заберу, когда жизнь наладится. Мы говорим, так, стоп, питание есть, кровь есть, через год потом приезжаешь. Через три недели, после того, как она покормила грудью три недели ребенка, она в ужасе от того, что она могла отказаться. Mm -hmm. Три недели всего лишь. Ребенок это чудо чудесное, ребенок это просто счастье. И, конечно, все мысли о аборте, обо всем это пропадает. И знаете, что случилось? За 8 лет количество сирот в Казахстане уменьшилось в два раза. 5 тысяч сирот сейчас в Казахстане. Все, кто за малышней стояли, нету, просто не поступ... перестали поступать в детские дома, дети маленькие. И мы перевернули саму систему. Друзья, которые поддержали, все счастливы. Бизнесмены, каждый, бюджет небольшой, каждый держит в районе 100-120 тысяч долларов годовой бюджет дом. Почему? Потому что это не курорт. Девочки сами стирают, все это делают, все, мы их обучаем. Они получают 2-3 образования, то есть и бухгалтерию, и компьютерные, и так далее. То есть за год у них несколько тренингов, и они выходят оттуда уже боевыми. То есть они самооценку адаптируются, самооценкиваются. Они не изгои общества. Угу. Мы соединяем их с семьями, они набираются смелости, говорят своей маме наконец-то, своей тете, говорят, их забирают оттуда. И мы это сделали такую модель, которая помогла сейчас. И я так думаю, еще 5-10 лет мы схлопнем практически. Сейчас 35-40% заполняем из детских домов в Казахстане. Будет 20, мы закроем все детские дома в Казахстане. Друзья мои, это тот случай, когда один конкретный человек, вот решил закрыть все детские дома. Вот таким элегантным способом. Нашими бизнесменами. Значит, да, я не знаю, у меня вот мурашки от этого проекта. Ты мне дай реквизиты, я хочу там 100 тысяч долларов послать, чтобы... Вот под присоединиться, потому что я не могу пройти мимо, это невероятно, элегантный способ просто решать реальную социальную проблему, очень красиво, вот невероятно, спасибо тебе за такую инициативу и за такую реализацию, все с меня, соответственно, Хорошо, у вас с супругой семеро детей, свои, приемные, Лишь ты по всем фронтам действуешь. Расскажи про это, потому что многие люди, ну, как бы, может быть, тоже для себя это рассматривают, а может быть, пока не рассматривают. Что произошло, почему у вас оказались приемные дети? У нас в семье четверо детей, посчастливалась у нас двойня, мальчик с девочкой посередке, старший сын, и младшая дочка была именно до вот сейчас уже пятый год идет, когда мы приняли новеньких детей, мы так называли первые несколько дней. Вот. И получилось так, что у нас дочки 4 годика, 3 годика, годик, и мы всегда параллельно супруга супругой занималась детскими домами, ходили, смотрели, дом малютки, как тяжело там детям, как они психологически ранятся, сложно, сложно, сложно в таких условиях казенных, в трехэтажном бывшей школе жить да. и нормальная психика, это сложно, дети... И каждый день знаешь что у тебя нет родителей. У да, и, есть, тебя и все, все. И знаете, мы говорим, давай, супругой, давай хотя бы одному ребенку установим одному ребенку дадим другую траекторию жизни, жизнь спасем. Но к этому мы зрели три года. И какой-то момент супруга говорит, знаешь, нам же скоро 45, а закон по 45, не можешь установлять, ну, то есть возрастной ценз там mm -hmm. получается, так было, но мы сейчас постарались, сейчас расширяем ценз, и да, давай попробуем, mm -hmm. давай попробуем, потому что мы столько всего делаем, ну хорошо, и пошли посмотреть девочку. Сказали, две девочки есть, хорошо. Пока мы ехали до детского дома, говорит, знаете, одну, э, это, это, одну девочку, оказывается, э, там, там, другая девочка есть. Хорошо, мы пока приехали, потом, говорят, знаете, говорит, знаете, ошибка вышла, у этой девочки есть братики и сестра. Мы говорим, мы не совсем готовы, мы так девочки, там, в одну, четыре годика, пять лет, маленькая девочка, да, для того, чтобы, ну, Господи, проходит. Две девочки. Одна с такими бандиками, младшая, старшая с такими бантиками. И пацанчик чупчик такой, знаете, Такой чупчик. Восемь лет заходят, садятся, аккуратно пришли, сели. Мы понимаем, что они уже проинструктированы. Что надо, сейчас я их буду смотреть, и надо себе вести правильно. И они садятся, будете вот это, будете вот стол, будьте шоколадку, будете Не-не-не, ничего не надо. А будьте, не-не-не, может сок, может яблоко, не-не-не, спасибо. Ровно, аккуратно, руки на коленке, все хорошо. Да, а дети, вы как, что, мы начинаем расспрашивать. Мы сами в шоке. Жена сидит, уже рыдает. Я говорю, да успокойся, то что. Ну как так можно детей убирать? Это как, что, мы сидим, у меня самое... Я говорю, что как, спрашиваю у э -э мальчика, ты что любишь футбол, э -э какая команда тебе выше, я за Барселону болею, да ты что, да ты что, и вот начинаю. а как учишься, пятерки, я так смотрю, да, старшая, а ты как отличница, и воспитатель говорит, да-да, они отличники, я говорю, интересно, а как, что, то да, да да а что вы увлекаетесь, я пою, да, и воспитатель говорит, ну-ка спой, а мы с этой жесткостью, да, как спой, ты, ну, здесь, она встает и начинает петь, а ему мальчик, а ну-ка стихотворю, она встает и начинает стихотворить, мы понимаем та ситуация, что дети в детских домах хотят понравиться будущим родителям, и они делают все, что им говорят, вот, вот это все это для нас было просто, мы не понимали, мы же люди же, мы все же люди, у нас сердце, и... И говорим, хорошо, все, мы потом давайте, дети, мы уходим, жена ревет. Я все равно им буду помогать всю жизнь, что как, дети, что, как можно таких детей было оставить, как можно было бросить таких людей. У меня у самого домой приезжаем, отец говорит, что, где? она ждут, они все думали, что мы приведем дочку уже. Мы поехали, говорим, где? Мы говорим, ну там такая ситуация, что там. Отец говорит, Сколько мальчику лет? Восемь. Пропадет пацан. Говорит, да, я понимаю, пропадет пацан. А дочки? А это. И вот, вот это мы всей семьей, мы до ночи, ночью уже, говорит, все, забираем утром-завтра. Забираем утром всех троих, неважно сколько, как, забираем. Ну, забираем-забираем, и поехали, забрали всех троих. И сейчас не представляем себе семью другой, не представляем, как, что. Наши дети приняли. То есть это было, ну не знаю, чудо чудесное, когда старшая дочь, э, она же у нас старшая дочь, ну как, это же она любимица. Пожалуйста, все, что подарки, все ей в первую очередь. А когда я принес два маленьких подарочка, и говорю, вот, пожалуйста, моя дочь... Через месяц, 8 марта, она всегда, вау, это мое, а здесь, хочешь выбрать? Она дала выбрать своей сестренке, новенькой выбрать. Она берет и выбирает то, что нравилось, я вижу по глазам, там было два сердечка маленьких, розовенькое и голубенькое, а мне говорят, а, а я голубенькую возьму. Хорошо. Берет. То есть это я узнал своих детей с другой стороны. И я Тут такое счастье. Потому что единственный, наверное, путь к это дети. У меня были еще несколько да. вопросов, но мне кажется, больше вопросов не осталось. И ты на самый главный вопрос тоже дал ответ. Возможно, мы все живем для чего-то главного, да. что узнаем, никогда начинаем деньги зарабатывать, никогда да. начинаем бизнес инвестировать. Может кто-то в яхты инвестирует, да, да, может да. быть. Но потом мы все приходим вот в эту точку, когда понимаем, что есть что-то гораздо более важное. Да, жизнь. Да. Да. И ты сейчас об этом рассказал. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, Игорь. Спасибо. Затронул За такие дела я даже не понял, как меня развели. Я даже не понял, даже не понял, как повелся на это все и ушел. Ну что такое запрещенные приемы, блин, мелкие.